Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я продолжаю проходить игру Minecraft, последней версии, это 1.12.1 версия новейшая у нас, вот, и пытался скачать я текстуры, которые я раньше использовал, вот, раньше давно, в прошлых частях, не помню в какой точно, но я их использовал, вот, но, к сожалению, не смог я установить их, потому что они еще не вышли для этой версии именно, для 1.12.1 вот, не вышли они, они как бы э, ставят старая версия до да, текстурок сюда но она тут несовместима немножечко некоторые вещи тут вот не работают э, с текстурами, допустим вот эта книжечка, которая показывает рецепты крафта она э, с текстурами тут не работает, поэтому я как бы и не стал их пользоваться, пользоваться текстурами этими, потому что так, звук надо брать потише вот где-то вот 10% так оставим вот. потому что я хочу нормальную версию текстурок да все дождемся когда выйдут нормальные текстуры уже для этой версии то есть на сайте я как бы нашел подходящую версию да текстур скачал их но те текстурки они они не подходят все равно почему-то не знаю вот скачиваешь 1.12.1 версию текстурок да а написано в настройках то что это 1.11 по-моему что-то там такое вот, поэтому я не хочу, как бы я, они походу врут там, то, что это новые текстурки, поэтому я не хочу, ладно, все, ребята, что-то я очень много говорю про текстурки, про эти все заколебали текстурки эти, а, теперь давайте играть уже, я э, зачаровал лопату на удачу 2, эффективность 4, но этого мне мало, ребят, знаете, почему мало мне этого? Потому что она быстро сломается. Она быстро сломается у меня. То есть я хочу территорию равнять, да? И она сейчас быстро у меня разломается нафиг. Поэтому я должен зачаровать ее на прочность. Вот. Но мы не сможем просто так зачаровать на прочность ее, ребята. Э, потому что у меня нету книг с прочностью, да? Вот. Надо зачаровать книги на прочность. И потом уже в наковальне, в наковальне уже э, нужно. Так. У меня книги-то вообще есть? У меня даже книг нету больше, ребята, по-моему. То есть все книги я потратил. У меня кожа есть, тростника нету. А нам нужно сейчас книги чаровать. Вот. У меня тут, видите, как все неровно. Тут надо рельеф равнять. Вот. Для этого нужно накопать земли очень много. <coughs> вот. И сейчас я буду... Подождите, а где мой тростничок? Я сажал тростник. Я не помню, ребята, я вообще что-то туплю по-моему у меня нет тростника даже вообще по-моему так тростник этот вообще отсюда убрал весь да по моему я больше его даже не посадил поэтому сейчас я пойду искать тростник ребята вот я тут посадил но этого мало ребята мне мне нужно тростничка найти побольше я не уверен то что найду его много но будем искать будем искать ребята вот Потому что без тростника я не сделаю книги. Вот. А без книг я не зачарую книги, да. Вот. Такие дела. Куда я пойду искать тростник? Там, где есть вода. Они около воды растут, тростники. Песчаные кролики тут водятся. Так, я что хотел еще сделать? Еще надо добыть железо, ребята. Я думал, что у меня ресурсов очень много. вот. Но у меня не хватает ресурсов, чтобы сделать наковальню. Вот, наковальня делается из железа. А у меня железа не хватит. Вот наш первый тростничок мы нашли. Этого опять же мало. Нам хотя бы нужно стак добыть. Хотя бы стак тростника, чтобы я мог нормально чаровать. Вот, потому что из трех тростника делается всего три листка. А из трех листков и одной кожи делается всего одна книга, ребята. И я буду чаровать таких книг очень много. Потому что шанс, то, что выпадет у меня книга на прочность именно... Очень маленький. 16 у меня этих тростничка. Тоже это очень мало, ребята. Надо побольше. Надо хотя бы стак добыть. И еще посадить нужно будет побольше, чтобы он бросил меня. Так. У меня еда с собой есть? Есть. Сейчас будем добывать тростник. Главное, чтобы я тут не заблудился, ребята. Я играю, ребята, без модов. Вот. Без модов, в принципе... Ну, знаете, с модами интереснее все равно играть. Но я хочу снимать... Именно снимать без модов сначала. Когда я э, пройду, убью дракона э, Кра, или как называется он, то, возможно, если вы наберете очень много лайков вообще, если вам понравится вообще... Майнкрафт, э, который я снимал, да, вот, вот, вот обычный Майнкрафт, стандартный, ванильный, да, то есть без модов, без всего То возможно, если вы очень сильно захотите этого Ну, надо прям очень сильно захотеть этого, ребята вам. Потому что если у вас у вас будет по 100 просмотров Как сейчас набирается 100 просмотров 150 просмотров максимум на видео Под Майнкрафтом То я не буду снимать Я не буду снимать сборку Я просто сниму обычно и все Потому что я давно хотел, ребята, снять полное прохождение Майнкрафта Очень давно хотел Но как-то, знаете Как-то у меня... И раньше не получалось, что-то все Кто, у меня комп, как бы, ребята, был слабый еще давно, еще у меня процессор просто стоит новый я не мог нормально снимать вообще, как бы, да вот и желания особо не, не было раньше так, а куда это я пришел? Mm -hmm. не знаю, куда это я пришел ребята тут тростника нету, ну и хрен с ним, ребята я не пойду уже искать его далеко сейчас пробежимся туда вот если там его не будет, то все, я уйду домой. Потому что тратить серию на поиск тростника, как-то вот это не очень хочется мне. Вот. А снимать я серию буду минут по 40, по 30. Вот. Если я буду снимать один час серию, то это очень будет долго. А если я буду снимать коротенькую серию минут 15-20, то я ничего не успею сделать. Поэтому вот так вот. Так что, ребят, давайте рассказывайте там друзьям про, про видео, чтобы вы набирали там просмотры нормально, чтобы я как бы снял в будущем сборку Майнкрафта какую-нибудь. Если вам это интересно, ребята, потому что моя аудитория про, ребята, почти вся про Вормикс. Есть там люди, но их очень мало. Как бы, а я не хочу, чтобы у меня аудитория была только про Вормикс, ребята. Потому что ну, я в то играю больше всего, конечно же, на канале, да, согласен. Ну, как-то мне кажется, что я больше буду снимать уже только не Вормикс. Другие игры больше снимать буду, чем Вормикс. Мне так кажется, что-то вот мне что-то вот... Вормикс надоел. Я добился всего в, в этой игре. Вот. Что мне снимать эти бои? Сейчас вот, вообще все ютуберы, вообще все ютуберы бросают Вормикс э съемку. Или не бросают, как бы. Ну их уже мало смотрят. Вообще, и сам, саму игру Вормикс мало смотрит. Да и Майнкрафт тоже мало смотрит. <laughs> как бы я не спорю. Вот. Ну, как-то вот Вормикс уже меня больше не так сильно тянет, как другие вот игры, ребята. Не, ну я буду снимать Вормикс, конечно же. У меня просто сейчас компьютер не очень. Надо будет компьютер купить нормальный. Так, все, ребята, я что-то заговорился с, с этим. А, так, <coughs> у меня есть, в принципе, сколько-то там тресничка. Вот, это парочку мы оставим. Так, на потом. Так, и у меня есть сколько-то книг. И вот эти книги я сейчас зачарую. Надо мне выбить прочность, ребята. Очень надо прочность выбить. Так, у меня есть лазурит. Так, надо прочность, ребята. Нет, надо маленький уровень. Надо очень маленький уровень. Потому что если я буду большой чаровать уровень... М -м -м, тут нельзя так... Тут нельзя... Тут постоянно 9 уровень, восьмой выпадает. Бесит, ребята, вот... Знаете, что? Мне нужна наковальня вторая. Ой, не наковальня. Как это называется? Стол зачарования новый нужно. Знаете, почему нужен мне стол зачарования новый? Потому что... Чаровать на первый уровень нужно, ребята. Мне. Так, для столика зачарования мне потребуется одна книга. По-моему, обсидиан нужен там. Алмазы нужны там. И, по-моему, доски нужны еще Которых у меня вообще нету, да? Которые я просрал все... Вот, ребята, доски, это проблема. Сейчас вот мне идти за деревом вообще не хочется. Я тогда срубил там дерево одно. Так, но ну у меня даже топора нет, смотрите. Даже топора нету. Э, что мне, каменный топор что делать? Железный, я не, не хочу тратить. на Топор, железо как-то не очень. Алмазы, на да, топор тратить. Давайте сделаем алмазный топор, ребята. Вот, просто вот, чтобы был топор нормальный у меня. Потому что сейчас вот... Делать каменный топор Вообще не кайф, ребята У меня же есть алмазы Зачем мне делать каменный топор Если есть алмазы Давайте срубим деревце одно Вот Добыл я немножко дерева Сейчас мы пойдем сделаем Сделаем доски Ну я пущу дерево не все на доски а Лишь половину У меня вообще забито все нафиг Всяким дерьмом а у меня доски были, но у меня мало их было. Ладно, неважно. Так, вот так вот мы сделаем. Я не помню, как делается наковальня. Ой, не наковальня, я их постоянно путаю просто Что это так? Нифига себе, сколько у меня рецептов, ребята. А, доски тут не нужны. Ну, доски они нужны, их халатные, их хрен ними. Так, у меня 4 обсидианчика есть. Вот так вот. И вот так вот. И у меня получается столько зачарование. Вот, еще один столик, ребята, для первого уровня. Вот, куда мы поставим его? Давайте вот сюда поставим, чтобы зачаровать на первый уровень. Вот, логично, логично. Вот, потому что мне не нужны... Так, что у меня? Сила 1. Сила 1 это говно. Острота один тоже не нужна мне. Что это? Эффективность один тоже нужна, но не сейчас, потом эффективность один тоже не нужна да капец они заколебали сейчас делаю сундучок отдельно ребята нужно прочность выбить нужно да, прочность выбить так сюда сюда сложу все ненужные мои книги у меня они еще тут были даже вроде да что тут у меня подводник эффективность самая нужная это эффективность ребята наверное в игре не дай бог, не зачарую. Че мне не хватает? А, хватает все. Сила 1. Опять сила 1. Прочность, дайте. Прочность самая крутая. Острота 1. Да ну нафиг, ребята, как так? Как так-то? Говна дали всякого мне. Я столько просрал уровня. Всякое говно выпало. Но не беда, не беда, не беда. я бы все равно не сделал. Э, прочность 3, то есть можно на лопате сделать максимально прочность 3, то есть нужно 3 книги, э, 3 книги э, с прочностью 3 и потом я бы смог зачаровать, сейчас секунду ребята, меня отвлекают просто немного там так ребят, продолжаем вот, так вот, я о чем говорил, мне нужно 3 книги на прочность 3, и у меня будет лопата на удачу 2, эффективность 4 прочность 3, и эта лопата сможет, наверное, территорию полностью разровнять, ну может быть, не полностью, но большую часть точно сможет. Одна лопата всего лишь такая. И она будет быстро копать нам. А -а -а. Сейчас мы будем добывать, ребята, глаза Эндермена. Знаете почему? Потому что все таки я... А -а -а! Только не убивай меня. Так, я, ребята, знаете, что хотел сделать? Вот, Я хотел ввести команду... Вот она, эта команда, ребята. Называется Game Rule Keep Inventory True. Это мне подсказал подписчик мой один, вот, э, под прошлым видео. Спасибо большое ему за это. Ну, я как бы это знал, команду, да. Э, э, сейчас, секунду. Вот так сделаем. Я как бы это знал, команду, только я... Э, что такое? True не равен true или false? Еще чё? Чё, чё чё чё чё чё True не равен true или false? Как это понять, ребята? А что такое? Ну, ладно, допустим, она будет работать. Я не знаю. Это и так понятно, что true не равен false. Потому что true это истина, а false это ложь. Это и так понятно, что оно не равно. Ладно, съедим яблочко, пожалуй. Так вот, эта команда, ребята, позволяет. То есть, вот, допустим, вы сейчас вздыхаете, да? И вы не умираете. Ну, вы умираете, точнее, но вещи при этом ваши остаются. также и опыт остается ваш. Скилл, скилл, вообще у меня скилл, ребята, идет Смотрите Нормально вообще, где второй эндермен? И этот ублюдок страны Нормально, я его так завалил <coughs> Так, у меня щиточек есть Как пользоваться щитом? Блин, как пользоваться щитом, ребята? Я не помню. По-моему, нужно в первый слот вот так вот. Вот так, да. И меч. А, нет, я понял. Нужно меч вот сюда поставить. Но он не, он не бьет меня. Я не могу бить мечом теперь. Я не знаю почему. Иди в жопу. Я ухожу отсюда. Так, что-то хрень какая это происходит, ребята. Ладно, надо поспать, просто лечить все. Что-то я туплю, ребята. Я опять какую-то фигню делаю. Я уже полсерии фигню занимаюсь. Все, надо поспать, лечить все. <coughs> сейчас вообще не кайф мне сейчас это э, монстров убивать. Я их и так не убивался уже в простой части дофига убивал монстров этих. Как-то не, не очень хочется мне серию посвящать монстрам этим. Так, мы сейчас э, выложим все вещи. Говно, все вот это вот ненужное сбросим с тебя. Нет, это не сюда, это вот сюда. Кости сюда, это сюда, сюда, сюда. А, сюда, нет, не сюда, точнее. Так, все то, что с мобов, мы вот сюда складываем с мобов. <coughs> так, стрелы сюда тоже сложим. Лазурит вот сюда. Надо все выложить, буквально-таки, абсолютно все. Ну, не все, то, что нужно, мы оставим, конечно... Вот кирки железные мы оставим парочку даже нет четыре штуки все оставим лопаты мы оставим так кроме а вот обычного потом мы выложим вот сюда <coughs> мне говорили то что надо еще приручить коня но это это не сейчас ребята это потом так еду возьму сюда так уг, уголь закончился вот уголь закончился тоже это очень плохо Короче, я так понимаю, нужно идти в шахту за углем и за железом, ребята. Вот, я что-то в той серии попытался сходить в шахту, но и что-то не захотел копать. Вот, потому что мне показалось, что это будет очень долго. Но я сейчас в перемоточку быстренько покопаю, ребята. Потому что мне нужно реально добыть железо, и уголь. Это очень мне нужно добыть. Так, я не все выложил, походу. Еще не выложил вот это. Еще не выложил вот это. Ну, остальное мне пригодится, наверное, да. Еда, факела. Факелов мало, кстати, у меня, да? Да, факелов нужно больше сделать. Половину я вот так израсходую на факела. Вот. Факелов надо реально больше сделать мне. Их реально очень мало у меня. И палки мы вот сюда выложим. Палок у меня дофига тоже всяких. дерева с собой возьмем на всякий случай. И у меня, в принципе, это все есть. Только я не могу понять, как пользоваться вот этой вот штукой. Вот как... Я раньше как-то пользовался, и я забыл, как. А, жемчуг Эндера тоже мы выложим. А, сколько у меня жемчуков Эндера? О, получается, нет. Сюда их выложил, нет. У меня первый жемчуг Эндера? Погодите, где у меня еще жемчуки Эндера было? Больше же нет. Да ладно, у меня первые только, да? Офигеть, у меня... А, нет, их три штуки у меня аж. Я забыл, у меня тут хранятся они. Что такое? У меня пороха дофига, ребята. Давайте прикалываемся, слышите? Давайте поприкалываемся, вот вот, вот надо чем-то народ выселить, да? Мне песок нужен Сейчас мы заминируем шахту нафиг на нашу Динамитом Вот тупо вот не знаю вот Надо поприкалываться реально Вот потому что надо народ выселить как-то Вот Надо что-то делать необычное Все снимали Майнкрафт, да, вот, все, все вот эту шахту равняли, но. Мало кто, ну есть люди, конечно, кто динамитом ее взрывал шахту, да. Но Я еще буду тот, кто ее взрывал, еще один стану человек. Вот надо как-то что-то делать, экспериментировать, хотя бы хоть что-то, а не, не просто ходить тупо, блин, фигней страдать. Поэтому сейчас на там песочка сделаем динамит из песка и пороха и начнем взрывать шахту нашу. Так быстрее будет добываться ресурсы, во-первых, а во-вторых это будет круто посмотреть. Я и сам не часто очень это делаю, ребята, надо сделать уже. В а общем. теперь как она делается? Она делается вот так, ребята, из 5 пороха и четырех песка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А нет, не так, вот так. Пять. Так, я могу сделать.. По-моему, по 8, по да? Да, все верно. По 8 динамита могу сделать. Ну, короче, так делаем. Все, ребята. Все, у меня... Хотите, у меня еще можно сделать. Так, еще один можно. Так, так. Так. Еще 8. Так, получилось 8 динамита. Песочек мы выложим сюда этому ружим сюда. И пойдем, возьмем еще огнево, наше, чтобы поджигать. Где оно? Я с тепой. Вот оно у меня в, в инвентаре было уже. Все, ребята. А то надо что-то делать, реально. Надо как-то вот что-то прикольное снимать. <клёх> Сейчас будем взрывать. У меня, конечно, очень мало этого динамита. 8 штук всего. Но больше нету, к сожалению. Надо куда-то тратить хотя бы серую эту серый, это, не серый, это порох. Вот такая шахточка у меня. При, прикольная, пиздатая такая. Спустимся мы вниз сейчас. И начнем. Может быть, я найду алмазы. Может быть, но на них шансы, знаете, не так большой. Ой, тут нельзя взрывать. Тут нельзя. Мы не туда попали, попали блядь. Так, а где? У меня нечем даже закрыть теперь эту лаву. Я же выкопал вроде камень. Нет разве? А, он там сгорел, сгорел, короче, он. Так. Нет! Что ты делаешь, Анюта? Все. Все. Идем сюда, короче. Сейчас мы, блин. Не знаю, пойдем дальше. Вот тут я начал в простой части копать. Начал, но. Так и не докопал я, нифига. То есть я вот такие тоннельчики делал маленькие. Надо, короче, идти вот сюда. Вот, сейчас мы будем тут вот взрывать все нафиг, к чертям собачьим. Но здесь как-то не очень, ребята. Там, наверное, скорее всего, тупик. Да, тупик. Тут везде тупики, ребята, потому что я тут копал уже везде. А тут я начал... Тут тоже тупик, ребята. Везде тупики. Они охренели. Где мне сделать взрывчатку заложить? Я что-то не очень понимаю. Что-то вообще не дупляю. Мне же надо что-то делать, ребята. Тут тоже, наверное, тупик. Давайте вот в эту сторону хорошо. Так, пять блоков мы покопали. По... Золото нашел. Это круто. Золото. Но это не алмазы, но это золото нормально тоже. Золото, наверное, пригодится нам. Редстоун. Редстоун это опыт. Опыт, опыт, опыт. Это хорошо. О, у меня часы доступны для крафта. Так, все, вот так мы идем. Так, первый динамит мы положим вот здесь вот. Первый. Поехали. Второй. Через два блока. Вот так вот мы поставим второй. Второй, точнее третий, через два блока поставим. Железо, то, что мне нужно, ребята. Вот железо, я сюда пришел за железом, как бы и за углем. Поэтому железо очень это здорово. Пока мой тростник там сращивается, Вот, я, возможно, даже книги эти буду в мусорку выкидывать нафиг. Вот, потому что я не хочу такие книги, ребята. Самые крутые книги это на прочность, которая выпадает очень редко. Так, надо камешек взять, зарыть нафиг это дело. Конечно, лучше было бы взрывать, знаете где, чуть повыше динамит. Потому что оно меньше разрушает все равно, потому что тут битрок внизу бедро это очень плохо. Так, где динамит заложить? Вот где-то вот тут, да? Надеюсь, он взорвётся, блин. Потому что мне кажется, что он взорвётся, нифига. Ой-ой-ой-ой! Ну какого хрена опять тут эта хрень? блять, я ещё сдохну сейчас. Пошли нафиг с лавы, блин, уже. Давайте тут заложим, блин, не знаю. Офигели с лавы уже, реально. Я не знаю, как это объяснить, ребята, ещё. Короче, вот. Берем вот так вот сейчас тнт У меня еще две ее осталось. Закладываем нафиг тут везде все. Вон там редстоунчик. Сейчас мы подожжем нафиг тут вот все. Поджигаем и сваливаем отсюда. Сейчас бабах будет. На нафиг. Это было жестко. Даже одна выжила, короче, тнт-очка наша. Это было как бы жестко, но не так жестко, ребята, не так жестко, как я хотел. Но у меня еще одна есть тенташечка. давайте взорвем ее нафиг. А че она не взорвалась? А, нормально все. Все, все хорошо. Вот такая пещерка у нас получилась. Взрывоопасная смесь. Так, уголь или это был тут или нет? А, угля тут не было, у меня тут железо было пока. Но мне нужен уголь, ребята. Я же факела потратил. Точнее, уголь на факела потратил. Вот эта хрень мешается лава это прохода. Она везде, эта лава, она уже везде. Она везде, где только она не, не была уже эта лава. Ладно, копаем вперед. Зачем? Ищем уголь, уголь и железо ищем. Не, я знаю то, что эффективнее, конечно, добывать, ребята, ресурсы в обычной, ребята, пещере. Не ручной, это, это ручная пещера, это руч в обычном режиме выкопана она, как бы, а эффективнее всего и добывать ресурсы в обычном. в обычной пещере, ребята. И, наверное, я когда-нибудь пойду в обычную пещеру добывать ресурсы но пока есть это не вижу я ничего хорошего ни угля ни железа ни родстоуна ни алмазов не вижу ни золота ничего не вижу будем вот такие тональчики рыть ребята там где будет лава будет плохо тупо из-за лавы все ребята тупо из-за из, -за, из -за этой лавы я бы ее собрал куда-нибудь, ну или заделал этот, эту лаву сраную, но она, блин, фига. И очень много просто, очень трудно заделывать ее. Ничего не накопал, ну, блин, железа конечно я выкопал. Как раз мне скорее всего и хватит железа. Да, ребята, мне хватит железа. Я за железом сажусь больше в большей степени, чем за углем, потому что железа у меня дефицит вообще. Уголь так хотя бы что-то там есть. По-моему, уголь мы можем сделать древесно, ребята. Мы можем сделать, добыть, короче, очень много, очень много древесины, переработать ее в уголь. Вот это легче добыть уголь из, из дерева, чем бы добыть его в шахте, ребят. Померьте. У меня в моей сборке, в которую я играл с модами, у меня там стоит ферма угля, ферма древесного угля. И я мучился над ней очень долго, Ну, не очень долго, на самом деле. Ну, там учился там. У меня на автомате все там производится уголь. Вот. Не так это трудно делается. Так, все. Надо переплавить мне. Короче, давайте поставим вот так вот. А, тут у меня еще уголь есть. Давайте вот так сделаем. Надо же уголь делать немножко. Из дерева, короче, уголь вот так вот делается. Древесный уголь. А мы переплавим нашу железочку. Мы переплавим наше золотишко. И. Наковальня будет готова, ребята. Зачем наковальня мне? А затем то, что я хочу. Из, из, ребята, а, книг, которые я зачарую, книги зачарую, которые я, ребята, на прочность, э, с помощью наковальни перенести на нашу э, лопату, которая у нас находится уже здесь, вот в нашем сундучке. Но для этого нужно сначала книги выбить, ребята. Для начала нужно книги выбить, которых у меня вообще нету. Я все потратил на книги, у меня даже кожи нет уже. Надо будет коров размножить еще, пойти. Но это я сделаю вне камеры, ребят. Все, надоело мне коров на камеры размножать. Собирать урожай, вот на камеры тоже надоело. Вообще надоело все это делать мне. Вот я даже к серии не готовлюсь никогда. Я тупо, ребят, знаете, как снимаю я видосы? Тупо не готовлюсь, тупо захожу в игру и тупо снимаю. Вот и все. А есть люди, которые просто готовятся к серии. Не знаю, вот уже они вот знают, что будут делать. Я как бы тупо импровизирую. Вот. У меня есть какие-то задумки, да, для серии. Но они очень долго выполняются у меня. Я полсерии добываю опыт или что-то, не знаю, делаю одно дело какое-нибудь, да, полсерии. Ну, ну, и ладно, это хорошо. Наверное. Так, мы делаем наковальню. вот а ради одной наковальни я потратил почти всю серию, ребята. Не, не только ради одной наковальни, я добыл тростника. Я зачаровал книги, которые мне нафиг не нужны, блин. Так, 4 куска железа надо еще. Так, раз, два. Ну, давай. 4 куска железа. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Наковальня готова. Наковальню поставим мы вот сюда. Все, железо ушло у нас на наковальню на страны. Все, ребят, надо искать нормальную шахту идти, и все. И в следующей части я уже пойду в шахту нормальную. Так опять у меня накопилось аквах барахла в инвентаре, дофигища фигища просто, да фигища. Мы, конечно же, его выложим. И пойдем, ребята, мы в ад. Потому что мне нет. Тут пока что нечего делать э, в этом мире, ну в обычном мире. Надо в ад идти. А, да, у меня все в принципе для ада есть. Вроде все есть. Да, где не все. Ладно, надеюсь, что все есть. Надеюсь, очень надеюсь. это. Потому что что-то может быть и нет у меня. Вот. Пойдем-ка мы в ад. В аду. Что мы будем делать в аду? Ну нет, я не хотел так у меня меч слабый, ребята. Там ведьма. не хочу к ведьме идти. Она меня просто убьет. Вот. Я же хотел достижения выполнять. Смотрите, ребята. сельское хозяйство, Майнкрафт и Незер. В Незере тут тоже достижения есть. Захватите летнюю одежду. Так как понять? Убейте Гастера собственным фаерболом. Это было достижение. Взорвитесь... Ворвитесь в крепость Незера. Вот, то, что мы можем сделать сейчас. Добудьте огненцезл, добудьте череп визер скелетера. Воспользуйтесь нездером, чтобы переместиться на 7 километров в обычном мире. Ого! Ого, как сложно, ребята. Ну, здесь, знаете, как сложно, есть достижение, какие есть. Вот тут у меня какая-то фигня. Смой сундук. Так, ну, во-первых, мы пойдем сейчас в крепость. Вот, я здесь был. Мед пиво пил. Но не допил. Так и не допил, ребята. Надо допить. Ладно, сейчас сказал какой-то бред, но. <смех> ну, а смешно, наверное. О, пошли, товарищи гасты, пошли, пошли, пошли. Как же я вас обожаю. Точнее, ненавижу просто. Просто ненавижу я их, этих кастов. Вам, наверное, не видно ничего, да? Сейчас будет видно все. О, факелок поставил, сразу будет стало светлее. Так, я уже как-то в Незере, наверное, оказался, да? А достижения нифига не выполнились. Я заорбался в Или надо наверх подняться еще. во все, все, достижение выполнено. Иди нафиг, что он делает? Урод. Он даже тут меня увидел. Вот Гандон, он даже тут заметил меня. Так, но ну здесь мы должны убить его. Предлагаю Иди сюда, моя родная. На, нахуй. Ну, сдохни, шавка. Иди ко мне поближе. Братюнь, братюнь, иди ко мне ближе. Куда ты уходишь? На, нахуй, достижение выполнил. А с него слезогаз-то упал или нет? Походу, нет. А -а -а. Что у нас Дальше. Да будь сдержан эфрит, эфрита. Жезл эфрита. Вот у нас наши эфритики. Которые мы их так обожаем. Которые нас так будут жарить. Ни хера там какие ублюдки. Их так много, ребята. Их так очень много тут вообще. Как я с ними справлюсь со всеми? Меня они зажарят нафиг тут сейчас. Надеюсь, я тут выживу там кто там кто там что-то меня ребята страшно как их тут много реально как вас тут много я добил добыл дети нафиг а, -а, -а, -а, -а, а, заколебали. ах ты мудила Так, это очень хорошо, ребята, это очень хорошо. Но один выжил, один выжил, он находится наверху, нам его тупо не добыть, не достать. О, спаунер, спаунер, ребят, надо его забрать вот так вот, кружочек. километр, чтобы он не спавнил у меня тут этих придурков. Так, ну, двое там, один тут и один там еще. Нифига тут много. Скелет и сушитель, ребята, вот с него выпадает голова и сушителя, который тоже нужно добыть для достижения. Попасть к нему можно вот через эту выемку. Ого, справочник у меня что-то там... Нет, иди в жопу. Не, жесть какая-то, ребята. А у меня же есть лук. Но нет стрел к луку. Я их не завалю. Я их тупо не завалю у всех. Мне кажется, сейчас сдохну. Тупо сейчас сдохну, ребята, все. Ну иди сюда, иди сюда, пидорас, все сдохну. Нет, еще не сдох. На нафиг. Я еще не сдох, ребята, я еще не сдох, офигеть. Я просто боюсь сдохнуть, вдруг я не вел команду, ну ввел я ее, как бы, она должна сработать по идее, но что-то мне кажется, что она не работает, Нифига. Что-то мне подсказывает, что она не работает. Ах, вы твари, они издалека стреляют даже. Они меня видят, ребята, я их не вижу. Ну, вижу я их, но... меня нет стрел. У меня нет стрел, я не могу их никак вот добраться до них. Их просто, их очень много, они бьют с разных точек меня. Я не могу вернуться никак даже от них. Ну, могу, но сложно просто это очень сделать. Видите, как они далеко бьют? Видите, какие они меткие? Надо их завалить как-то. Как он попал в меня сейчас? Я не понимаю вот этого. Я только еду жру, чтобы пополнить все хп. Тут даже нет лечилки никакой. Ну, есть какая-то лечилка, зелье какое-то есть там. Их тут очень много просто. И скелеты. Пошел в жопу. Че с него добыл уголь? Охренеть их тут сколько? Я с них уголь добываю. Это круто. Это очень круто, ребята. Вот, вот, вот, вот. У меня там достижения должны быть. А, погодите, достижения. Призовите визера. А, сварите зелье. Испытайте эффекты всех возможных зелий одновременно. Офигеть. Заманите газ в обычный мир и убейте его. Вот как это сделать, ребята? А вот это вообще реально? Скажите, реально это сделать? Это я не знаю, кто это сделает, ребята. Ну, значит, реально. Если сделали достижение такое, значит, как-то реально. Не, мне это нравится, справочник. что там у нас новое. Так, ну, в настоящем-то мире я все сделал. Достижение все. Ну, не все, но... Кирка сломалась. Короче, я так понимаю, сейчас пойдем варить зелье, ребята. Нет, ну не сейчас, но попозже пойдем. Зачем, спросите вы? Ну, Затем то, что я хочу сделать зелье огнестойкости, чтобы эти твари меня не доставали никак. Эти ублюдки меня достанут везде просто-напросто. Так, сейчас 25 уровень сделаем. Все, так. И на этом я, ребят, закончу Эту серию Очередную Вот, на этом Аде Потому что я, не, не, как уже говорил Я не хочу снимать очень долгие серии А эта серия уже идет больше 40 минут Это точно, это факт, ребята Поэтому всем спасибо за просмотр Особо я много ничего не сделал Ну, наковальную сделал Появилась наковальня у меня до, до Достижение выполнил Добыл стержень Фрита, который у меня вроде был но, может быть, и не было. Я не то, что не знаю. А тростника да был посадил. Вот. Сделал книги, зачаровал их. Ну, нифига, у меня не выпала прочность, нифига. А, ой, ой. Здрасте, здрасте, здрасте. А где я вообще? Где? Чувак, Я где? Так, ну мне, я так понимаю, в эту сторону. Кстати, магма. Магма, это хорошо. Ладно, ребят, все. Даже убивать не буду этих чуваков, потому что не хочу, это очень удобно.